всем доброго времени суток вы слушаете подкаст дельфинарий и я ваш дельфин кирилл алферов а со мной сегодня здесь плавают евгений цыганков всем привет Левон назарян доброй ночи катя зверева привет илья макаров здравствуйте и лайда кушнарева привет Начнем мы нашу сегодняшнюю беседу с темой, которая у одних вызывает приступы хохота, у других рыдания, а у некоторых вызывает усмешку и даже равнодушие. И эта тема, внимание, Та -та -та -та. смерть и жизнь. Ну, жизнь – это отстой, вот смерть, да? Ну, собственно говоря, очень многие верования, даже не обязательно эзотерические, религиозные, а вообще верования людей – считать что-то верным без доказательств, идет от страха смерти или от нежелания вот вот принимать идею того, что жизнь конечна. И тем не менее, очень многие люди, которые не верят, спокойно живут, относительно спокойно, некоторые спокойно, некоторые не очень, живут со сознанием того, что их жизнь конечна. И вот хотелось бы поговорить на эту тему, что вы об этом думаете. Очень правильная мысль. Я думаю, если многих людей спросить, что вы выберете, Бог, но нет э, вечной жизни, так это условно назовем, или есть вечная жизнь, но нет Бога. Я думаю, подавляющее большинство из них выберет второй вариант. Я точно выберу второй вариант. Я Более тоже. Того, мне кажется, что я когда верил, меня больше интересовала именно вот эта вещь, а не столько. Но мне там, кажется, это Бога. Всех, все веровали оттуда и пошли, как ты сказал, естественно. Ну да, у религии же монополия на загробную жизнь, так что... Ну, не совсем. А что еще есть? Ну, некоторые люди просто говорят, что мы не знаем, там, что будет после смерти. А, Но ну, некоторые вот из философских соображений считают, что вот у человека есть душа, а какая-то отдельная от материального тела. Ну, то есть, ну, как-то из философских соображений некоторые это выводят, и поэтому считают, что... Ну, раз душа как-то отделена от материи, то она будет какое-то время существовать после смерти. Ну да, то, что у нее судьба этой души, что, она не так не связана с судьбой тела. То есть, что да. у нас есть некая субстанция, которая, может быть, и умрет, но явно не в этих обстоятельствах. Да, вот в эзотерике много такого душа, у которой там семь жизней или еще что-нибудь. А или... у Склярова, например, у вот Скляров, который занимается пирамидами, там, вот этой всей псевдоисторией, псевдоархеологией, у него концепция того, что душа это некая все-таки материальная, энергетическая основа после смерти, в зависимости от интеллектуальной деятельности и зрелости человека, чем он более зрел, тем дольше живет его душа после смерти. Но он выводит там у него физические, все вот эти теории, какие-то пирамиды души и по его верованием или по его как он думает неверованием а мировоззрению это все дело все равно распадается. Но лучше всего быть котиком у которого 9 жизней. Мяу. Безусловно, безусловно. Но все равно стоит вопрос о том, а что делать? Вот когда девятая жизнь заканчивается? Ну смотрите переселение, некоторое воскрешение. Because... Жизнь после смерти в некоторой другой форме, допустим, рай. Какие у нас еще есть Что? варианты? Ну, помимо рая и ада, есть еще вариант реинкарнации. Причем, может быть, ограниченное число воплощений. Может быть, оно вечным, то есть, ну, пока существует земля. А в индуизме... Вот Насчет буддизма там не совсем понятно. В индуизме на идее реинкарнации многое построено. И там человек должен... Да, вот на пути своих воплощений исправить какие-то ошибки, очиститься духовно, и тогда он сможет либо вырваться из этого круга воплощений, достичь нирваны, либо просто стать просветленным, и это то ли аналог вечной жизни, то ли еще чего-то такого. Там типа он соединяется с Шварой. То есть он соединяется mm -hmm. в некий безличный космос потом. То есть в индуизме ну, присутствует такое понимание популярное, что э, вот в этих восточных религиях там реинкарнация как бы бесконечная, а на самом деле по сути там она заканчивается. То есть у тебя просто много жизней, которые потом mm -hmm. ну, фактически ты становишься просто частью безличного космоса. А, то есть если по терминологии «Звездных войн» человек сливается с силой. еще у нас есть космизм. Человек после смерти... Э становится как бы живой материей. Смотрите, мы еще вот в прошлый раз поднимали такую тему, когда кто-то там, по-моему, Женя говорил о том, что он оставляет, хочет оставить свое тело для науки после смерти. И ты, Лейда, говорила, что тебе непонятно, зачем он это делает, если после смерти ну, как бы, человеку должно быть все равно. Да, и мы пришли к выводу, что для такого человека, который оставляет что-то после себя, для него награда наступает при жизни за его поступок. Просто он э, получает моральное удовлетворение. Ну, а как получить вообще моральное удовлетворение от ну, того, что будет вот что-то после твоей смерти? Поставил подпись, и в этот момент э, ну, да, тебе ты... пришла твоя награда. Есть какой-то фильм с пониманием, как бы? жизни или что-то в этом роде с Виллом Смитом. Я его недавно смотрела. Он... Какой-то лихо закрученный, короче. И там суть сводится к тому, что герой Уилла Смита сбил, а, я попал смотрел, в аварию, да. и там погибло семь человек. И вот он из этого бросил свою работу, он, по-моему, инженером работал, что ли, в авиации. И он спасал жизни. То есть он кому-то отдал там почку, кому-то что-то. А под финал он, в общем, закончил жизнь самоубийством и сердце свое отдал девушке, которую да. любил. Глаза отдал какому-то парню, там, которого встретил. В общем, он, сказать, он выступил донором для семерых смертельно да. больных людей. как бы, И он как бы искупил свою вину. Мне уже не нравится этот фильм. Вот Нет, почему клёвый, я не люблю деле, фильм. Нет, очень клевый фильм и через, ну, через кинематограф всегда проходит что-то типа воздаяние или какой-то глобальной справедливости. И Это хороший сюжет такой. Важно ответить, отметить такой момент, что для многих людей эм, наиболее серьезный не страх собственной смерти, а трудно терять близких. И утешает мысль о том, что возможно они встретятся когда-то да, в другом мире или что-то такое. Что он там родителей своих или, там друзей родственников там детей может еще встретить Секу... у меня такое ощущение что лайда хочет сильно возразить к черту безусловно я очень хочу возразить действительно к черту родственников кто вообще об этом думает и еще насчет идеи справедливости в фильмах я думаю что это очень плохо то что фильмы эту идею так сильно как бы продвигают потому что создает у людей иллюзию кстати, мы говорили про иллюзию справедливого мира, так называемого. Да, в прошлый раз мы говорили, можем сейчас Ну да, можно повторить, повторить то, что люди считают, начинают считать, что когда с человеком происходит что-то плохое, то он справедливо наказывается. В том числе это приводит к тому, что, например, бывает, что если девушку изнасилуют, начинают говорить, что, типа, она одела короткую юбку, еще что-то произошло там. Если у человека что-то украли, например, значит, он тоже чем-то провинился, боженьку прогневал. все в таком духе. То есть это плохая идея, она приводит к тому, что невинных людей обижают. Это, это как раз когнитивное искажение. Да, это когнитивное искажение. Желание, желание найти некий баланс. Если человек что-то, если человека сильно очень ему причинили боль, чтобы хоть как-то создать баланс, человек выдумывает вину для этого человека, чтобы сказать, что он заслужил это. А да, это и фильмы с фильмом, ну, вот конкретно. Видите? Потому что многие фильмы, сказки, которые проповедуют эту справедливость, там не злодеи наказываются, такое прочее, они же формируют вот, в частности вот эту ошибку. Да, потому что мы знаем, что, например, фильм без хэппи-энда, где ну, где главный персонаж там погибает, не достигнув чего-то, и, и что-то в таком духе они просто все проваливаются. Ну блин, люди это просто фильм не смотрят. Сложно это сложно назвать фильмом с хэппи-эндом. А вот вам не кажется, что вот, например, вот этот сюжет с Уиллом Смитом, что он подразумевает, что после смерти что-то есть? вот человек отдает какие-то свои вещи, чтобы скупить вину. Вот И... как раз да, это реально не религиозный смысл того, что человек живет после смерти. Он ведь реально живет. А ну, я не вижу частям... там... Нет, продолжение знаете, я жизни. Я имею в виду, что тот факт, что он пытается скупить вину ценой своей жизни, не кажется ли тебе, что за этим стоит концепция того, что некая загробная жизнь существует, что исходится из этого, из этой основной нет, идеи? Нет, мне кажется, там вообще нет никакого религиозного подтекста. Я думаю, что там э, нет подтекста, типа, что он может спокойно теперь, да. э, ну, максимум, что можно сказать, что он может теперь спокойно умереть, вот так. Хоть... Он на самом деле решился такие вот это Он просто засомневался, так как он влюбился в эту девушку. Он пошел потом к врачу и спросил, каков там процент, ей нужно был донор сердца найти. И вот спросил, есть шанс вообще? Ей сказали 3-5 процентов, что ей найдут донор. А ей там месяц остался. И он именно в этот момент решился окончательно. В То общем, есть, фильм про искупление просто. Ну, пошло, и, и, и это тоже, это конечно не классический хип-энд, но это как раз вот такое вот завершение, когда он все сделал, да, Такой, такая некая завершенность ну, здесь да. присутствует. И без этого просто бы никто не стал смотреть. Это закон жанра прям. Ребята, после жизни-то точно что-то есть. Генерация белков. А, Я это ты уже не узнаешь. Уже мы не же имеем узнаешь, в виду жизнь личности, сознание. Как вы думаете, если бы человек изначально не был религиозен, была бы ли у него проблема вот, мыслей о завершении жизни? Например, от Лаида, да? Ты долгое время была верующим человеком. Ты привыкла к мысли того, что какая-то жизнь есть. Вот как ты думаешь, если бы ты изначально не имела этой идеи? Вот с детства ты бы просто знала, что все заканчивается. Было ли бы тебе так трудно жить с этой идеей или нет? Ну, я думаю, что мне было бы легче жить с этой идеей, потому что если бы мне с детства промывали мозги, типа ты сдохнешь, это все норм. То есть ты хочешь сказать, что жизнь не так уж важна, косяки не особо важны в жизни, все равно потом все будет все наладится, да? Нет, я говорю о том, что религия, когда человек религиозен, очень сильно верит в то, что, ну, я умру и типа потом я в раю буду все, а, тип даже топ. типа скорее бы умереть, да, вот так что... Да, а потом, когда резко вдруг он осознает, что он был неправ, когда он начинает отходить от религии и переходить то, в материализм, тогда для него это сильная травма. Безусловно, если бы я с детства если... Ну, не воспитывалась в религиозной семье. Мне, мне наверное, не было таких как бы переживаний глубоких. Ну, я воспитывалась в религии, ну скажем так. И у меня нет глубоких переживаний, мне наоборот, тут факт, что я осознаю, что <как> <как> мои близкие, они реально умирают, что все их нет, там нет, никто не сидит на облаке, там никому не надо, ну, нет мысли, что вот меня там кто-то где-то ждет. Это, наоборот, легче от этого жить. А в чем тогда смысл твоей жизни? Ни в чем вообще его нет. <свист> То есть ты думаешь, ну. А в чем смысл вечной жизни, тем более? Ну просто чтобы жить, что всякие ништяки а, есть жизнь. Кто-то шумит. Ты дышишь на него, что ли? <свист> да, я дышу, я еще не мертва. Я знаю. А какие ништяки? Это не смысл для Нет, Нет, ты веку, не дышишь, это, это провода. — ну, Единственный смысл вечной жизни может быть э, в завоевании галактики, расширении империума человечества. Но пока у нас такого нет, приходится мириться с тем, что мы смертны. Но когда, но когда я начал понимать, да, что я действительно умру и не будет никакой следующей жизни, я начал больше ценить то, что вот у меня сейчас есть. И мысль о том, что опять же. Мои близкие когда-то, да, умрут, я их потеряю. Это заставляет сейчас ценить их больше, нежели в другом варианте. А да. я ничего не стала ценить, я не поумнела в этом плане, в кавычках. Ну, я здесь с лейдой, согласен, мне тоже как-то... А у, меня... у меня нет особых эмоциональных переживаний по этому меня, поводу. У меня, кстати, довольно сильно изменилось, в каком смысле? Что сейчас я стал ценить ну, время больше, вплоть до того, что, например, если у ну, меня впереди ждет какое-то волнительное событие, я нервничаю, то, например, перед операцией у меня было, то я как бы мог успокоиться, реально подумав, что вот у меня операция будет через два дня, у меня сейчас классный вечер, я не собираюсь тратить его на переживания, которые мне ничего не дадут. А это вечер, как бы целый вечер, я не собираюсь его тратить. И это, в общем-то, сработало. У меня, кстати, получается, в обратную сторону сработало. Если я так нервничаю, нервничаю, я думаю, ну что... Смысла жизни нет, я все равно умру. Какая разница, что я делаю здесь и сейчас? Ну, я бы сказал, что смысла жизни нет для, ну, вообще, абсолютного смысла жизни, но для меня смысл жизни есть. Он, ну, он в каких-то вещах, которые я занимаюсь, э, какие, какие я делаю, он в... В конце концов, в приятных ощущениях ну, в самом осознании. Жизни, ну, а что значит цель? Здесь мне, а, смысл завоевать галактику. Например. Не, ну смысл жизни для меня просто жить как можно дольше, в здравии и наслаждаться этим. Вот в этом смысл. Ну, Смыслом, да. А цель, ну, вот, знаете, а цель ты был... сама можешь поставить. Да. Себе. <свят> ну, и смысл тоже. Смысл вообще понятие смысла жизни, я так понимаю, может, например, какая-нибудь собака она вряд ли осознает смысл жизни. У нее не настолько абстрактное мышление развито. А человек. Человек это может поэтому это в общем-то артефакт нашего мышления смысл жизни на самом деле он ну как бы его не обязательно осознавать и есть люди масса людей которые его не осознают не думают об этом и даже сам вопрос непонятен а что... я бы сказал следующим образом что цель вы ставите это то чего вы хотите добиться а под смыслом тут следует понимать допустим как вы должны поступать в определенных ситуациях ну, то, не совсем это понятно. Это уже какие-то жизненные установки, которые да, да. к смыслу жизни прямого отношения не имеют, хотя, э, да. хотя и повязаны между собой. Да, я думаю, именно понятие смысла жизни, скорее э, корни этого вопроса растут в религии. То есть э, в мыслях о том, что у всего есть цель, что мир, там жизнь, люди и тому подобное сотворено кем-то с какой-то целью, и у этого есть смысл. А когда ты понимаешь, что это не так, что то, Что мы есть, это не продукт чего то замысла, а вот просто сечение обстоятельств удачное для нас, наверное вот, то вопрос именно смысла отпадает, потому что вот оно просто случилось да, и вот мы с этим что-то делаем. Да, меня дико стали напрягать мои собственные недостатки вот, в связи с этим изменением то, что когда я понял, что Допустим, ну, грубо говоря, плохое зрение или отсутствие музыкального слуха это просто, блин, случайность. И у меня не будет ни второго шанса, ничего, не будет. Вот вот какие карты выпали, все приходится с этим мириться. Кстати, вот еще тема смерти, она связана с тем, что, по-моему, очень многие люди, как бы считают себя частью человечества, то есть они в первую очередь думают о благе человечества какого-то абстрактного, чем о своем, и они говорят что-то вроде: ну и что, что я умру, зато я оставлю после себя крутую книгу, ребенка, еще какую-то фигню. Ну а толку, если ты померешь. Я вот разделяю, я тоже хочу, чтобы -то а после если себя оставили. жить ради себя и побрешь тоже ничего не изменится. Ну конечно, ну, по... не, подождите, Это неправильно говорить, что человек живет ради человечества. Все интересы человека ну, скажем так, они а меркантильные. То есть человек, если делает что-то ради всего человечества, он это делает не ради человечества, как такового, а потому что он получит от этого моральное удовлетворение. Так же, как он может получить моральное удовлетворение, от того, что он там пироженку сожрет, или там фильм какой-то посмотрит. Просто кому-то кто-то получает удовольствие от бутербродов, кто-то получает от того, что он служит человечеству. А почему он получает удовольствие от того, что он служит человечеству? Потому что он, как бы, думает, что он часть человечества. И он, как бы у него создается такая иллюзия, что если он умрет, а человечество останется, то от него тоже что-то останется. Вот чем ну, здесь дело, иллюзия? мне кажется. Мне кажется, что, мне кажется, Лайда, ну, мне от... кажется, что твоя интерпретация, а не факт, что действительно так люди ну, думают. Лемантов кажется... умер уже давно, но. Грубо говоря, много кто знает, кто такой Лермонтов, хотя его современников, например, не помнят. И есть смысл говорить, что от него что-то осталось. А какой осталось? смысл его самосознание исчезло? всему уже все равно, а что, что от него осталось. Равно, ну и что? Ну, а Нам-то зато не все равно. А зачем думать это о том, это? что будет с тобой, когда тебя не будет? Речь-то не об этом. Никто же не заставляет никого делать что-то ради человечества. Просто для кого-то это может быть источником удовольствия. У кого-то просто так получается, вот. Но для меня, например, важно то, что какие-то люди после себя оставили ну, что-то в культурном пласте. Да, во-первых, нам сегодня важно важен тот факт, что люди прошлого они хотели что-то оставить, мы этим обладаем сейчас. Ну и во-вторых, то, что мы сегодня что-то после себя оставим нам прямо сейчас уже приятно достигнуть чего-то. Не, я рада, что другие люди для меня что-то оставили, но зачем мне это делать? Ну, ты можешь не делать, мир не потеряет ничего. Я бы хотел добавить насчет меркантильных интересов. Почему биологически возник альтруизм на уровне именно индивидов? Потому, Потому что, что на, уровне генов, доживал, да, на уровне генов не может быть э, альтруизма никакого. Иначе ген просто исчезнет с популяции. То есть на уровне генов мы всегда э, наблюдаем эгоизм. Но на уровне э, видов о, э, э, индивидуума альтруизм может спокойно за, закрепляться. Человек будет действовать во имя всего общества. Грубо говоря, ущерб своим интересам. Это биологически обоснованно, ничего в этом такого нет. Да, мы это наблюдаем постоянно. Мы все вынуждены в той или иной мере так делать, просто потому что нас слишком много в обществе, и не можем глубоко эгоистично себя вести, мы должны подчиняться каким-то общим правилам. Что это часть. Тут организма. речь идет не о подчинении, а о том, что человек действительно хочет и делает, а не подчиняется как бы. Если человек понимает, что его желание – это уловка эволюции, то он может делать и желать по-другому уже. В принципе, то, что ты хочешь кушать, это тоже уловка эволюции. Что ты не скажешь? Не никогда Еда больше. способствует моему личному выживанию, а Ла альтруизм способствует выживанию вида. Мне, например, на вид пофиг. Нет, твое не желание, вида, твоего... Твое желание выжить и твой эгоизм по отношению, например, к родственникам – это тоже уловка эволюции. Почему? Ну, то, -то, -то, -то твое желание жить дальше и э, желание как-то вот найти смысл жизни, все это тоже часть развития. Это, чтобы и... сохранить твой именно генетический Вообще материал Вообще-то эволюционно мы любим своих родственников. Это одно из эволюционных достижений. Ну, Любовь к друзьям, основном, и родственникам. Да. Всегда, а как, раз, бывает, как да. раз вот этот вот. Не эгоизм, а пофигизм, да, или как-то можно так сказать по отношению к близким, это скорее свойственно людям, которые поняли, что это уловка эволюции, и просто Не, пересмотрели взгляд свой. То есть, Лаида, она поняла, что это уловка эволюция. Ну, может быть, может быть, я такой. Продвинутая. Же. Нет, просто если уловка эволюция, она как бы способствует моему личному выживанию, то ну, хорошо, пускай будет. А если я чувствую себя стремление что-то делать во вред себе то от этого, по-моему, надо избавляться. А зачем тебе личное выживание? Как зачем мне личное выживание? Так. Это тоже уловка. Ну, чтобы уловка. всякую чушь сейчас порой, например. Ну, а и в следующих подкастах участвовать. Ну, это весело. А, твое ну, а ты ж... потом умрёшь, и всё. мне не, не нравится твоё жел... желание жить тоже уловка эволюции, как и да, страх я смерти. Да, да, да. Ну, я могу обмануть эволюцию, например, не заводить детей. Да, тогда твой математический гений исчезнет с лица Земли. Ой, если я умру, то он уже все равно будет, останется ну, после ну, меня что-то или нет? На самом деле, насколько я понимаю, жизнь, или, скажем так, наличие потомства у конкретного человека очень мало влияет на наличие примерно такой же комбинации генов, по что речь идет о популяции. То есть, если, например, конкретно у меня не будет детей, или у Лаиды не будет детей, все равно в целом Примерно такого рода генетика, она присутствует в популяции, от этого ничего не изменится, поэтому... Вот Но... вы говорите, ты все равно умрешь. Можно ведь исследовать процессы старения и смерти и работать над продлением жизни человека. Небольшим. А почему же ты пошла в математике тогда? Потому что, когда шла в математике, я еще была верующей. Отмазалась всё. Знаете ли вы, почему верующие идут в математике, а не в биологии, на продление жизни? Знаем. А я вот хотел бы дать такую вот, ну как сказать, такую точку зрения на этот вопрос. Но те люди, которые на самом деле даже верующий человек, который стал неверующим, атеистом и который осознает глубоко, ну то, что жизнь заканчивается, этого волнует, все равно мне кажется, человек не может долго этим вопросом страдать по той причине, что наше сознание имеет очень ограниченная вместимость, очень ограниченная область внимания. Я приведу такой пример. Тот факт, что нас очень сильно подводит даже наша память. Фактически наша память нас предает так, что недалеко не каждый это осознает. Вот если сейчас, благодаря тому, что у нас есть видеокамеры, мы можем посмотреть назад, например, на 3-4 года каких-нибудь, вы смотрите какую-нибудь запись, как вы живё в доме, к вам приходят, приходят друзья, вы о чем то говорите, вот вы снимаете видеокамерой, и если вот посмотреть на такие записи, удивляешься, как много ты уже не помнишь, ты не помнишь обстановки в доме, где ты жил, особенно если дом поменялся там, ты не помнишь, на какие темы вы говорили, некоторых друзей ты уже не общаешься. И удивляешься, что ты все это уже забыл фактически. И мне кажется, что это свойство нашей памяти, которое не сразу замечается. Благодаря этому свойству мы не особо паримся по поводу того, что жизнь конечна, потому что ты не можешь в памяти это держать. У тебя постоянно внимание разрывается между поесть, проснуться, там, например, что-то делать по работе. И в результате многие такие философские вопросы парили бы нас гораздо больше, если бы вот не вот эта вот ограниченность. Кирилл, просто если сделать как бы продление жизни с одной из целей в своей жизни, то ты будешь об этом думать, продолжать. Что будешь думать, как там, что можно сделать, как дальше развиваться И, самому, что изучать? сознание может себя, конечно, загонять а потом ты мысли? потратишь всю свою жизнь на изучение того, как продлить жизнь, но ты не сможешь найти средства. Все зря. Ну, значит, я умру, хотя бы поборовшись со смертью, попытавшись хотя бы. Потом Потомки а доделают не работу. Нет, никто не борется практически. Лаида. А в чем смысл того, что ты поборешься со смертью, когда все равно все закончится? Нет, Кирилл, смотри, если я просто опущу руки и умру, то я уже сто процентов умру. А так у меня хотя бы крошечный, крошечный есть шанс что-то сделать. Я хотел дополнить к тому, что Кирилл говорит, то что попробуйте подумать сразу о пяти вещах. А помнишь, мы играли в игру, где надо было думать сразу? Да, о и у нас вещах. плохо получалось. Но зато нам было весело. Там было пять вещей, там было пять вещей: полотенца, ванна, приведение, щеточка и лягушка и у нас плохо получалось. — На барамельках? — Не, на самом деле, вот просто попробуйте сразу пять, пять разных, не связанных между собой вещей ну, просто. — Позвольте, свои пять копеек ставлю. А, Во-первых, насчет того, чтобы побороться за жизнь, не будет мизерный шанс. Есть мизерный шанс, что, например, лично у тебя какая-нибудь окажется мутация, которая остановит в какой-то момент процесс старения, или там у любого из нас, да, это нельзя угадать, а, так что разницы никакой не будет что ты будешь искать средства для продления жизни, что нет. И, да, кстати, небольшой втоп. Рекомендую фильм, называется «Человек с земли». Там как раз обсуждается во многом тема, вот, которую мы сейчас обсуждаем. Да, я смотрел малобюджетный фильм, достаточно интересный, хотя и там кроме диалогов ничего, а собственно, нет. Как понять, разницы не будет. Я должна увеличивать вероятность того, что я буду жить дольше хотя бы. А зачем? Зачем жить дольше? Да. Ну чтобы продлять все больше и больше жизни, в перспективе вообще отменить старение. И, даже и что ты будешь делать потом. С точки Я буду делать все, что мне нравится, развлекаться. Если ты, тратишь, если ты тратишь свою жизнь только на продление ее же, то. Когда у тебя будет время и силы на все остальное? Ну, во-первых, параллельно, во-вторых, может быть, когда процессы старения будут настолько хорошо изучены, что можно будет отменить старение, тогда может быть делаться, что хочется вообще, и без ограничений. А Смотрите, какой вариант. Человек работает над решением проблемы старения, на его веку не удается найти решение, но его данные используют следующее поколение и, скажем, продлевает себе жизнь. Вот самая большая лет. подлянка будет, если подлянка, дурацкому да. человечеству достанутся мои исследования, которые я для себя проводил. А еще большая подлянка будет, если ты 40 лет жизни посвятишь на продлении, ну работе по продлению жизни, а продлишь сейчас на пять лет только. И, а все остальное человечество достанется. Я спереди. думаю, еще большая подлянка будет, если тебе не достались бы сейчас. А вещи, потом окажется, что у них есть мутация, которая вызывает аллергию. Ну Что у тебя Будет аллергия на то вещество Которое ты открыла да, И ты поможешь всем кроме себя. Знаете какой троллинг прикольный вот, э, Илья сказал что вдруг появится мутация Человек перестанет стареть Прикол Появляется мутация, человек перестает стареть, но заболевает всеми раками одновременно. жесть. У него масса болезней, не смертельных, но очень неприятных. При этом он не стареет. Жесть, что? По поводу надежды на то, что все таки загробная жизнь есть. Вот я могу предложить такую гипотезу или, скажем так, капельку надежды. Мы знаем, что эволюция, ну, процесс эволюции очень часто приводит к работающим решениям, но далеко не идеальным. Например, хотя бы изучить строение человеческого глаза. Креационисты любят приводить глаз в качестве совершенного творения. На самом деле в нашем глазу масса всякой фигни. И в том числе там, много других примеров. И может быть, мир... Да, допуст... Примерно же коленные чашечки. Безусловно. И может быть мир устроен так несовершенно, что по какой-то глупости все наше сознание в какое то параллельном измерении копируется. Просто вот потому что это глупый какой-то процесс, избыточный, совершенно ненужный, случайно сложившийся, ну случайно относительно по каким-то закономерностям. Ты умираешь и такая, упс, глянь, нормально, дело продолжается, но предупреждаю, что поскольку природа сделала это не для нашего удовольствия, не факт, что эта огромная жизнь будет клевой. Кстати, проблемы с загробной жизнью, они еще заставляют оставить вопрос по поводу того, а что будет после смерти с кошечками, с собачками, с, с всякими? Не они, знаем, конечно же, бегают по поляне, в раю. Но с точки зрения религии у животных же нет души, нет, по крайней это мере, и удох. Ну, я имею в виду и удох европейской Алла, дождевых червяков. Че нет, души? но если она карнация, раздвояется, угли. когда червяка Боль, пополам них В каждом секторе душа маленькая. Так вот, какие самые душевные твари на земле. А мы их заговором изгоняем, бессердечные. Да. Просто да. Просто окей. Не, ну, кстати, вот это вот осознание того, какое количество животных существует, для меня было тоже одним из аргументов, который заставлял задуматься еще в тот период, когда я был уже таким сомневающимся верующим, но более так был еще убежден какими-то философскими аргументами. Меня все-таки смущало, например, количество бактерий, количество животных вообще, которые существуют и которые умирают каждый день, наверное, даже, правильно сказать, миллиардами. И думаешь, стоп, секундочка, понимаю, конечно, что... Там вероятно какая-то сознательная душевность человека, но подождите, это что же тоже все живые существа? И вот это как бы было довольно так удивительно. Но ну, рай можно слить таким же образом. Просто подумать, сколько людей за всю историю человечества уже умерло. и... Да, что у нас все больше приходить. становится, да? Тогда можно еще подумать, а если есть цивилизации, скажем, на других планетах или в других галактиках, что делать с ними? Куда а они идут? Секундочку, а в чем проблема, я не понял, Женя? А, ну, у вопрос. них есть свой особенный рай, или они попадают в рай туда же, куда и Homo sapiens? Туда же. А у Все Homo в одном место. у Homo sapiens разный рай у разных религий? Да, у протестантов у один нет. рай, у католиков другой. А неандертальцы куда попали? Неандертальцы попали э, на первый круг. Вместе с не праведниками Давайте разработаем новую религию и расскажем, куда попали, например, ящерики э, кошечки, нет, Да, добавим нет, кстати, а. кстати, в этой религии ящерики явно не попадают в рай вообще, так же как и в ад, потому что они просто не умирают. Ну да, они религия. Смерти. Да, то есть, нужно постулировать религию, основной чертой которой является замечательная мысль, что некоторые люди из популяции, скажем, 1-2%, они не умирают. И цель этих людей, чтобы их не обнаружила остальная популяция, потому что, хотя они естественной смертью не умирают, их можно убить. Соответственно, цель этих людей – как можно быстрее свалить с планеты. И вот все то, что вот мы видим на ло, это эти люди просто строят, э, развивают быстро науку, строят аппараты, чтобы скорее улететь с планеты. Безусловно, Кирилл. Дункан Маклаудс. Я раскрою да. такой небольшой секрет. Вся космическая программа, она была э, запущена вот на самом деле этими людьми. Королёв, он тоже на самом деле не умер. Он, Но ну, это все была сценировка. Да. Он еще жив, скрывается и по-прежнему... На луне вместе с Селвисом и Сталиным. Слушай, Леван, тут тоже что-то знаешь. Ты тоже непростой человек, я вижу. А нам нужно я название. готовлюсь к полету. Нам нужно придумать название религии название этой расы людей. Это ну, раса ящерики, однозначно. Не, не, не, не хочу повторять. Не, нужно что-то религиозное прям. Ну, типа смотрите, культовое такое. Есть процент людей, которые рождаются. Вот, например, в год рождается... Энное количество людей, обозначим их сто процентов. Вот за год примерно процент этих людей, рождающихся, это будут люди, которые естественным образом не умирают. Вот эта идея нашей новой религии. Вот как называются эти люди? Дети горцы иго? — Горцы. — Горцы. А -а -а. — Маклауды. — Ну, Мак например, можно взять из одной книжонки называть их лонгеры, потому что долго живут. — А, лонгеры, нормально. — Лонгеры, окей. — Вот, значит, эти лонгеры. — латынь какая-нибудь там. — А, то есть, все вот эти, -то а -то... можно взять из, допустим, часа быка Ефремова. Там были кжи, короткожители, джи, долгожители. — Джи? Да, Нет, G G не очень. Ну, просто много чего под это подходит. Ну, слишком. в общем, смотрите, предположим, мы можем проголосовать потом, либо ты можешь отложить, так сказать, ты можешь ответвиться в другую секту религии, и назвать G и G, как бы продвигать свою. А мы, значит, скажем, что Илья будет лидером, который продвигает лонгеров. Но суть в том, что все конспирологические теории, они возникли не просто так, а что это на самом деле все существует, что лонгеры ведут параллельную жизнь всем остальной планете, потому что они должны скрывать свое существо чтобы их из зависти не убили, ну как в армии, дедовщина. И, конечно же, им нужно свалить с планеты. Вот мне кажется, это очень... Вот мы сейчас с вами на ходу придумали гениальную религию, которая может реально заработать кучу волн. Да, все теперь осталось последовательно найти и это сжечь быстро. тех, кто вот альтернативной версии еретики выдвигали. Да, ересь. Да, надо Евгений, уничтожить. Надо, там, предлагать свою ересь про жить, жить Мы еще не создали религию. Но... А, уже, а ересь а, уже да, создали. Религия. А уже хотим начать войну. Как Хитчинс говорил, Бог не любовь. Религия корень зла. И приводит сразу к раздору. Впрочем, собственно, то, что мы сейчас придумали, уже придумали до нас во вселенной молота войны. Император человечества как раз был представителем вот такой расы. Он родился еще во времена существования Нато да, то есть, где-то территория, где-то Персии, Сирии, не знаю. Это в Турции сейчас. Ну да, где-то там. И вот, и он в 40-м тысячелетии э, повел человечество осваивать галактику. То есть, вполне возможно, что такие люди действительно существуют, и они уже готовятся к чему -то. Как он повел пешком? Нет, ну как, он э, захватил Землю. То есть сначала там э, человечество освоило Марс, потом пошло дальше. Норм. Образовался империум, но связь между мирами была потеряна, и человечество пришло в упадок. Потом император захватил власть на земле, улучшил себя генетически, создал не свои копии, а что. Илья да. убедительно заливаешь, мне кажется, слишком убедительно. Я уже верить начинаю. Илья, да, как да. стать императором? Император только один. Он есть сейчас? Ну, по идее да, он сейчас живет где-то среди нас, вот. Но, он, как бы ведет жизнь такого обычного человека, которого никто, да, но его никто не замечает. Да. То есть он придет именно к, такому, к власти, наверное, не при нашей жизни, а позже. Он, во-первых, уничтожит религию. То есть, да, э, ништяк. Э, ништя. Да, в его м, постулата императора, то, что религия это костыли, которые мешают человечеству подняться. М, только прогресс научный, э, он улучшит э, э, самих людей с помощью генетики. Э, создать легионы космодесанта, которые будут сражаться с ксеносами, то есть э, с чужаками, которые будут э, посягать на нас. И основная цель объединить человечество и установить царствие э, в галактике. На. В общем, мы создаем религию, э, золотой век который выглядит, как мир без религии. Вначале же спросил, есть ли альтернатива, я хотел сразу сказать. Есть у нас много, много трансгуманистических идей всякого рода. Да, нельзя, не доверяй, не надо платить реальные бабки за то, что ваш бездыханный труп заморозили. Не надо, так. Нет, ну как футурами, я согласна. <смех> да, на данный Футорамик момент крионика она, конечно, не вызывает доверие, но, может быть, если она будет дальше развиваться, то действительно будет появляться какой-то шанс. вы знаете, в чем проблема-то? Крионика это нет трансгуманизм. <смех> ну, спорный вопрос. А, проблема крионики в том, что они замораживают уже трупы, у которых умер мозг. Это беспокоит бесполезно. Причем они замораживают практически в течение нескольких часов, все это происходит. То есть это вообще кошмар. А мозг живет пять минут только. В смысле после остановки вот. сердца. То есть, и, то есть это тогда этим, этим трупам нужно, нужно ждать настолько фантастическое будущее, когда смогут оживлять мозг умерший. Это нереально. То есть, нужно замораживать человека, который при смерти. Потом, так... блин, у них электричество просто отрубят в какой-то момент. Если будет оживление человека, происходить у которого уже все нейронные связи там порушены в этом мозге, который несколько часов был мертвый уже возникнет проблема в том, что даже если мозг каким-то образом восстановит, Будет ли это тот же самый человек, если там уже вообще это непонятно? Может, это типа овоща какого-то? Может, это будет С другая личность. Ведь здесь мозгом. уже вот такого порядка проблем уже. А тебе все равно, например, вот ты когда-нибудь задумывался о том, что тебе нравится больше кремация или обычное закапывание? Да, мне пофигу. А, нет, мне вообще-то нет. А что ты хочешь? Ну, мне не очень нравится идея, ну как я знаю некоторым другим людям именно вот эта идея закапывания, что ты там гниешь медленно. Я представляю. По тебе что червяки Превращаешься в еду для микроорганизма. Я, смотрите, вот мне Туда какой брей. вариант нравится. Я хотел бы, чтобы меня закопали, только при условии, что без гроба. То есть быстро, mm -hmm. чтобы меня закопали в землю просто в чистом виде, ну как в землю. А мне не нравится, когда тело лежит в гробу, не очень приятно. Кремация. Mm -hmm. А кремация тоже. Кто сказал, что неприятно. А, ну, да, По-моему, да, еще никто не жаловался. Mm -hmm. ну, не, ну, вот э, это, это довольно иррационально. То есть ты судишь с позиции живого человека. Конечно, тогда тебе будет все равно. Но я имею в виду, что, между прочим, именно гробы э, делают ну, как сказать, большая проблема, загрязняют почву. Именно гробы, не тела. Вообще, все да. эти гробы такая чушь, только денег выкидываются да, на гробы, да. на памятники. Да, а, потом кстати... еще родственники нервничают, что у кого гроб был дешевый, или как будто какая-то есть разница. А, я вообще в идеях После смертного существования сознания я небольшой парадокс заметил. Допустим, человек при жизни теряет память полностью. Да? Ну и после этого продолжает жить. По сути, он уже другая личность с новыми воспоминаниями, с новой жизнью. И вот он умирает. И тогда на том свете он будет какой личностью? Которая была до этого или которая стала потом? Да, если умирает шизофреник, какая из личностей попадет в рай? это была же еще вот это в Библии, на самом деле, в Новом Завете было, когда к Иисусу Христу приходили люди, спрашивали про то. Э, ну, там была немножко другая ситуация, попроще на самом деле. Там э, э, евангелисты, они э, не, не, сильно, не сильно загадку Иисусу Христу при, ну, задали, но там была идея в том, что один человек женился, Затем э, он умер, и жена должна была выйти за старшего брата. И потом он умер, и так она была за семерыми. И вопрос в Царстве Небесном, чьей она будет женой. Но Иисус Христос мудро ответил, что на в свете не женится и замуж не выходит, а живут как ангелы на небесах. То, это прям очень мудрый ответ. Но на самом деле, если бы мы ему задали вопрос про шизофреника, я думаю, он бы задумался. Ну и, может быть, перевернул бы стол. Но он же, он бы просто его вылечил прикосновением. Так что Да, кстати, он сказал в Царстве Небесном не бывает шизофреников. И какая личность бы осталась после исцеления? А, которая больше объем мозга или большее время знаете, жизни я вот даже бы. Я, я не являюсь Иисусом Христом, а я уже ответ придумал. Ты уверен в этом? А, нет. А, я бы сказал, как скептик, может быть всякая, может быть я мессия. А, но все дело в том, что он сказал бы... Человек, которого шизофрения, это человек, который далек от Бога, и ни одна из личностей на самом деле не является настоящей, это все демонические проявления, а на самом деле после исцеления появится третья личность. Да, какая-то смесь, да, такая. А, человек э, ведь не рождается шизофреником, это же не сразу проявляется. Это вообще-то взрослая болезнь, в общем, то вот. говоря. То есть получается? Ну, там есть не, не, не, не основа, да, какая-то? Но да, это да, физиологическая болезнь, да, но, но, она, но она и неврожденная. Да. Вот, и, то есть получается тогда просто личность, которая была до заболевания, наверное, и будет. В то есть была какая-то вот ребенок там был какой-то, ну, который вообще такой, наверное, не выходит да. на поверхность. А, ведь наверное у шизофреников все равно есть какой? то но основной личностный стержень, да, он же не постоянно в этих перепадах. То есть какое-то время он вроде бы нормально, потом случается приступ. Но на самом деле это у каждого по-своему. Да -да -да, там же много Там форм. нет такой четкой классификации, как я смотрел. Кстати, был такой интересный случай. Он написан в книге, в книге, я не помню, человек, который принял жену за шляпу или в другой книге. Там был человек, который... А, через каждые несколько минут он практически терял память, то есть у него вообще долгосрочно... «Мементо» в фильме есть да. такой. Нет, ну это реальный случай, он был описан в книге, а, то есть реально вот только пять минут предыдущие, и все а Да, и да, но сейчас из типа, про которого я читала, там он, даже если начинал о чем-то говорить, он перескакивал с одно на другое. А сколько и... он прожил? Нормально прожил? Я не помню, но вроде он там много лет шел дальше. Ну, есть э, такой, я не помню, мы в прошлый раз не говорили об этом, э -э, британский дирижер, ну, соответственно, бывший дирижер, он жив еще, ему 74 года, э -э, Клайв Виринг, самый знаменитый случай этот, у него память от 6 до 30 секунд. После чего он забывает, все полностью возвращается в то состояние, в, которое, в котором он был, ну, когда он заболел. То есть, у него долгосрочная память вся сохранена, он э, ну, относительно сохранена, скажем так, узнает он только свою жену. Они поженились за год до того, как он заболел. Он поймал энцефалит, по-моему, и у него была уничтожена практически вся часть мозга, которая отвечает за долгосрочную память. То есть, получается как? Если сказать очень грубо, у нас есть. А как бы оперативка и жесткий диск. и между оперативкой и жестким диском существует процесс каждый какой-то период времени ну скажем так он не всегда фиксированный но, скажем 30 секунд. краткосрочная память передается в долгосрочную и этот процесс постоянный и у него этот как бы нарушен процесс, у него долгоср... отдела долгосрочной памяти просто не существует. поэтому у него идет краткосрочная память она просто сливается и начинается заново, сливается, начинается заново. Но, ну, естественно, то есть, например, человек утром просыпается, его приходится поднимать, потому что иначе он никогда не встанет с кровати. Он каждый раз просыпается, и ему кажется, что он только проснулся. Нам нужно сделать какой-нибудь рассказ со всякими художественными преувеличениями, там, метафорами, всем таким, короче, чтобы он был более драматичный, ты про этого человека, и запустить его как бы в общество скептик, и потом, что всякие ванильные паблики, они репостили, что вот такая любовь, что он всех забыл, а жену ну, помнит. Да, хотя, честно говоря, представить историю драматичнее очень трудно. То есть есть фильмы, посвященные ему, а на YouTube есть фильмы. Конечно, когда смотришь, просто поражаешься, потому что, с одной стороны, человек такой же остроумный, с чувством юмора, он хороший дирижер, он хороший музыкант. И при этом вот человек как бы так вот... У него как бы фактически его как бы и нет, и как бы он и есть. Причем, что интересно, его жена говорит, что за вот эти годы, уже прошло там, по-моему, больше 20 лет с тех пор, что он все-таки за это время, то ли все-таки какая-то память есть... Но он все-таки уже начинает осознавать, что он болеет. То есть, он понимает, что он болеет долгое время. У него есть какое-то ощущение того, что это уже давно длится. Он не может сказать сколько и почему. Я общался в интернете с одним человеком, который задавал мне вопросы, в общем-то, довольно базовые по скептицизму. Вот я хочу предложить их вам. Давайте попробуем. Значит, ситуация следующая. Мы в лаборатории, у нас там есть, например, лампа. Мы улавливаем фотоны в какой-то измерительный прибор. Как-то реалистичная ситуация. Ну, допустим, Наверное. я, честно говоря, не знаю, вот на этот момент, как конкретно проводятся такие эксперименты. Я сомневаюсь, что все так просто что наверняка стоят какие-то специальные там уловители. Это все не так. Так, можно делать да, на самом деле, может быть, просто фольга какая-нибудь. Может быть. Но вот мы улавливаем некие фотоны, мы меряем, что вот они есть. Мы, может быть, можем какими-то средствами мерить их скорость. Определили же, что они вот. В они же в разных средах могут с разной скоростью, скоростью это меняется. Mm -hmm. Вот и вот мы измерили. Вот мы вопрос. А существуют ли фотоны вне? А существуют ли фотоны, которые мы не померили? Или они существуют ли они, когда мы отворачиваемся Да, вот такого да типа, типа такого То есть, иными словами, получается, что Строго говоря, мы можем знать только то Что есть некоторые фотоны, которые попали в наш прибор Но мы не можем доказать отсутствие или наличие фотонов Которые в наш прибор не попали То есть, некий аналог солипсизма такой да Некий аналог саллипсизма да, Это в варианте, не превращается ли мебель за вашей спиной в прыгающих жирафов Типа того ну, вот как, как бы вы ответили ну, на вот У меня есть очень простой ответ. Можно развить вот эту вот мысль. А если... звучит, Женя говорил, не было слышно звучит. Да. да, вот, если, например, существуют ли фотоны в тот момент, когда мы их не измеряем? Это зависит от источника света. То есть, если источник света сохраняется, они существуют. И здесь достаточно, если эту мысль развить, здесь достаточно простое объяснение есть. Во-первых, если человек утверждает, что когда он отворачивается, фотоны превращаются в жирафов. Он должен объяснить, во-первых, почему возникла эта гипотеза. Во-вторых, да. во если... Если они превращаются в жирафов, то какие физические процессы этому предшествуют? Откуда берется энергия на это превращение? Какое, какое, что это вообще за процесс? И описать его. Ну, ясно выражаюсь, Да, есть, не, я, я согласен. Он не может взяться с потолка. Должно быть как некое воздействие, должно, должен быть расход энергии, должно, должен быть какой-то механизм. А вот я вопрос так поставлю, смотри. Итак, еще раз вопрос. Мы... У нас, например, есть источник света, мы улавливаем фотоны из этого источника света. Вопрос: в этот момент существуют ли фотоны, которые не попадают в наш прибор? А вообще во Вселенной или где? Вот а, именно сейчас, например, фотоны этого источника. Да, фотоны этого. Вот сейчас светит Которые нам. в другую сторону, <свят> грубо говоря. Просто, допустим, у вас есть источник, который излучает кванты. У вас есть маленький приемник, который не может всех зарегистрировать. Тогда вы просто после того, как источник так скажем, перестал излучать, вы непосредственно исследуете его. Допустим, смотрите, как заменилась его энергия. Например. Оно, uh -huh. допустим, если он у вас очень удален, ну, у вас нет возможности его непосредственно исследовать, как вы тогда будете разбираться? — А, это... молодец. А где ответ? <смех> — И <как? смех> Задал новую загадку, да? — Не, вот смотри, ну то есть э, то, что Женя сказал, это Правильно, я имею в виду, что просто это просто немножко не, не, не, все-таки не по вопросу, потому что тот человек пытался добиться именно в этой конкретной ситуации. Вот он, мы улавливаем фотоны, Женя говорит проверить у источника энергию и таким образом показать, что... Да, надо... но иногда это невозможно. Иногда это невозможно, но, а, но с другой стороны, а если предположим, что мы сейчас отметим тот аргумент, что у нас есть основания для этой теории, что фотоны почему-то в ней приборов не существуют, предположим, что мы этот на самом деле верный аргумент Отметем. В таком случае, в принципе, мы можем сказать, что это недоказуемая теория. Что, например, мы не можем не доказать, ни опровергнуть, Нет, что... Нет, так не получается. Если, допустим, мы предполагаем, что... Э, все равно, если даже... Э, у нас первое, первое... это Самое главное отсечение какое? Что должен быть физический смысл у этого. То есть должен быть механизм, который превращает фотоны в жирафов. Это как бы, если мы это отметаем, то есть предполагаем, что они сами как-то превращаются, должна быть, значит, э откуда-то взята энергия быть, которая расходуется на это превращение. Если мы еще это отметем, то вот уже сказка получится. Ну, а если мы просто скажем, мы по... ну да, да, я согласен, но я имею в виду, если мы находимся в ситуации, когда мы не знаем, Сейчас пока ничего, кроме того, что мы улавливаем какие-то фотоны. Тогда в этом случае, мне кажется, мы могли бы сказать, но, но учитывая то, что это уже получается очень искусственная ситуация. То есть, грубо говоря, то, что человек предложил загадку... Она может быть верна, и только в случае, если мы вообще не можем измерить источник света, если мы понятия не имеем никаких процессах и можем только предполагать, что, может быть, существует какой-то процесс. Но в таком случае, даже, наверное, в том случае у нас нет основания выдвигать такую гипотезу. Ну, обычно в такой ситуации просто ставят ряд дополнительных опытов, которые mm -hmm. раскрывают это. И только тогда это считается. Но вот, э, Например, микро... перемещаем э, приемник. Ну при неподвижном источнике перемещаем приемник э, и получаем, что уже в двух местах у нас есть фотоны, а в трех мы не знаем, да? Потом мы все пять мест пробуем и знаем, что во всех пяти местах есть. А уже потом нет никаких оснований предполагать, что где-то есть шестое место, где нет. Ну мне мне кажется, что еще одна Проблема, может быть, вот этого вопроса, что он ставится как проблема, что, смотрите, мы не можем доказать это, да? Мне кажется, здесь проблема идет от того, что очень часто, когда речь идет о теории познания, предполагается абсолютное знание. Либо я знаю на все 100%, либо я не знаю на все 100%. Но, в конце концов, мы можем сказать, что с ненулевой вероятностью, и, может быть, даже с вероятностью очень близкой там, к 100%, Фотоны существуют, потому что все то, что мы знаем об источниках света и о поведении фотонов, говорит нам о том, что они никак не зависят от того, есть Прибор или нет, но это да, зависят... наблюдатели, они вообще не зависят никак. Да, то есть, у нас есть данные, которые показывают, что есть частицы, которые, судя по всем нашим математическим, например, моделям, исходят из источника, и они никак не связаны с тем, смотрим мы за ними или нет. Соответственно, хотя мы не можем доказать со стопроцентной, например, вероятностью, что вот фотоны точно есть, когда мы их не измеряем, что есть во вселенной фотоны, которые никогда не попадают в наши приборы. Вообще не вообще-то мы знаем, что они есть. То есть здесь именно речь идет о процентов. Я не знаю, как насчет фотонов, но в прикладной науке с этим все очень четко. Потому что, например, когда мы исследуем, ну, когда мы просто проводим. Например, вот из моей личной практики, если я провожу замеры на, на двигателе, и.. Но это на самом деле это не такой красивый пример, как с фотонами, но принцип здесь виден. Например, мы проводим замеры на двигателе, и мощность падает ровно на четверть, а двигатель четырехцилиндровый Просто, блин, тут нафиг сто процентов, что один цилиндр отказал. Просто потому, что это единственная причина упадания мощности падение мощности ровно на четверть и Но... здесь а мы не видим то есть по нему не видно. А я почему но говорю... мы 100% знаем, потому что просто ни одной нет э, во Вселенной силы, которая способна ну, ни здесь нам, фантазирование... но целом, да. здесь фантазировать. Но здесь получается. речь идет о том, что когда дело, я... почему я так понимаю, этот э, пример с фотонами импонирует, потому что здесь речь идет о довольно больших скоростях большого количества частиц. И здесь всегда можно сказать, ну нет, вот мы измерили, например, только конечное количество источников, которые себя ведут, и конечное количество... Фот... количество количество фотонов попали в наши приборы. Откуда вы знаете, что остальные фотоны вообще существуют, и что остальные источники, которые мы не померили, ведут себя точно так же? И здесь мы должны признать, что безусловно мы не можем померить каждый источник. А мы не обязаны. Естественно, мы не обязаны. И поэтому, мне кажется, что здесь речь идет как раз уже о вероятности. Что мы, например, я приведу такой пример. Вот смотрите, у нас есть Куриные яйца. Вот мы видим куриное яйцо. Да, мы вот его на разбиваем. куриных яйцах легко должно быть. Мы разбиваем куриное яйцо, там желток. Мы разбиваем еще одно, там желток. Мы разбиваем 10 миллионов куриных яиц, там, там желтки. И мы предполагаем, в принципе, все яйца, вот, которые выглядят так, куриные яйца, у них везде внутри желток. Ну, мы можем предположить, что аномалия, но мы точно можем сказать, как нам кажется, на все 100%, э, с уверенностью, что там никогда не окажется, например, слиток золота, да? Да, разобьём, золота там но, строго говоря, если говорить строго говоря, мы не знаем этого на 100%. И что здесь, что, почему, почему это заявление можно сделать, хотя на самом деле ни один человек это не, не скажет. Потому что человек, который скажет «мы строго говоря», то есть я так не говорю, это я не согласен с этим. Но человек, который скажет, вообще-то вы строго говоря не можете сказать, потому что вы не проверили каждое яйцо, это человек, который оперирует абсолютным знанием. Либо мы знаем на все 100%, либо нет. И здесь проблема состоит в том, э, такого подхода, что на самом деле наше знание так не работает. Научное знание работает вероятностью. И мы говорим, что с вероятностью может быть отличной от нуля, но настолько низкой, что мы не можем ее даже разглядеть, точно с такой же вероятностью, что существует Дед Мороз, точно с такой же вероятностью существует слиток золота в яйце. Может быть, кстати, немножко сгольче? Ну, но... на самом деле, я не могу прям четко ее опровергнуть, эту точку зрения, но она, в ней есть некоторая все-таки некорректность, потому что во-первых, если мы предполагаем наличие, что в каждом 10-миллионном яйце есть слиток золота. Не, не обязательно. Смотри, я могу предположить такое. Человек взял, положил слиток золота и заклеил яйцо незаметно. Это не считается, нет. Мы говорим... Мы говорим просто естественные яйца. Да, естественные яйца. Ну, да. Мы понимаем процесс, которым эти яйца получаются, Короче говоря, учитывая то, что на данный момент не открыт ни один физический процесс, способный запихнуть в натуральное яйцо слиток золота, мы можем с вероятностью 100% утверждать. Сейчас это вероятность 100%. Когда будет открыт физический процесс, который превращает яйцо в золото, это вероятность со 100% ноль, то есть ровно со 100 но, изменится на 99. Но здесь человек может сказать, что, то есть мы сходим из предположения, что если что-то не существует, то мы это не рассматриваем вообще. Ну, то есть я так считаю, что это правильно. Да, очень. Но правильно. я просто пытаюсь предвосхитить какие-то возражения. Mm -hmm. это, да, это, нет, ты правильно предвосхищаешь, mm -hmm. но мы сейчас уже можем это опровергать. Но мы делаем возражения. выводы, исходя, то есть, из знаний, которые мы имеем. Да, и... мы из своей собственной картины делаем выводы. А, да, это, по-моему, мы... называется как-то теорема какая-то, а гипотеза. По-английски, я знаю, называется no hypothesis, the no... а, нет, нулевая гипотеза, по называется. Нулевая mm -hmm. гипотеза. То есть, э, мы считаем что-то несуществующим до тех пор, пока не будут какие-то основания предположить, что mm -hmm. что-то... Да, потому что ведь э, помимо слитка золота там может оказаться кусок свинца или криптонит. Мы же не можем рассматривать все вероятности. Да, а почему оказаться... мы должны рассматривать э, слиток золота? Завтра нас заставят криптонит, да, искать? Кстати, а тогда по поводу фотонов, можно сказать, Следующее, человек спрашивает а Существуют ли фотоны вне ну Вне прибора Точно с такой же, можно сказать а Не превращаются ли, ну, как ты говорил, в жирафов не? Да. А не превращаются ли не в бегемотов а не превращаются Они превращаются ли в эльфов Получается, что если мы доказали Только что, что фотоны в жирафов Не превращаются А завтра поступит вопрос, что А, а в бегемотов, может, превращаются да. Так вот, э, во-первых, бритва Уокома есть Да не нужно плодить бегемотов без необходимости. Во-вторых, пока нет никаких оснований считать, пожалуйста, не на не надо рожать теории. Наша теория все объясняет. Да, все есть, физические кстати, процессы, с которыми мы по сталкиваемся, поводу, она объясняет. По поводу бритвы Кама, многие люди считают, что она утверждает, что желательно привлекать как можно меньше сущностей, и все. На самом деле это не совсем точно. А, бритва Акама, а, разрешает добавлять сущности, если это увеличивает объяснительную силу теории. То есть mm -hmm. она не говорит о том, что нужно исключительно самые простые. Там всегда идет игра между двумя параметрами. Количество сущностей и объяснительная сила. Если мы, у нас есть вариант привлечь три сущности и объяснить, скажем, ну условно говоря, 60% явления, и дальше привлечь 30, привлечь 30 сущностей и объявить 100% явления, надо привлекать 30 сущностей. Да, если мы можем. А на самом деле тут еще... Цена вопроса встает всегда. Ну, цена вопроса встает. Например, если у нас. И еще такой вариант: когда у нас вероятности объяснений уже равные, то есть, например, надо некая... брать, более, надо брать простое. более простое, да. да. Но когда вероятности объяснения, точнее, ну, насколько хорошо объясняет теория, это разные вещи, тогда, конечно, нужно брать та, которая объясняет лучше, независимо от количества сущностей. Ну так что, да, возвращаясь к этому вот вопросу, что действительно, то есть, у нас Давайте подытожим. То есть, во-первых. Когда дело касается таких... Гипотез, а что если что-то остальное там, а что если в яйце слиток золота? а что если фотоны, нужно понимать, что здесь в ответ на это можно предположить и еще кучу таких вопросов, а что если фотоны превращаются в то, а что если вместо фотонов они превращаются в электроны, а потом обратно, а что если когда вы отворачиваетесь ваши диваны превращаются в монстров, а потом обратно, ну, то есть на самом деле такое количество вариантов можно придумать, что отвечать на них и оценивать их вероятность просто бесполезно, это бессмысленно. Это первое. Второе, у нас нет оснований что-то вводить, и поскольку мы э, э, руководствуемся скептицизмом, который изначально не предполагает введение чего-то без э, каких-то на то оснований, э, то мы не, не считаем даже нужным рассматривать такие варианты. Да, и вот эти все предположения по поводу фотонов, которые превращаются в жирафов, они же ничего не объясняют. То есть, а почему, во-первых, почему в жирафов, да, или во вторых не существует, или во почему... вторых кто превращает ну опять же этого можно это опять меня возвращает к тому с чего мы начали что, да. какие физические процессы и какие механизмы ну кстати ты правильно это? сказал ты правильно сказал что а что это объясняет то есть если ты вводишь какие-то сущности или процессы не объясняя ничего нового вот действительно получается что эта теория а что а что так то тач... есть еще. Такое понятие, как, например, ну, грубо говоря, если мы меряем там давление света или еще что или освещенность, да, э, что превращение фотонов в жирафов влияет на освещенность? Нет. Ну, тут можно сказать, что в этот момент наблюдатели есть. В этот момент есть прибор измерения. То есть они что, еще Мне действительно очень понравилось, это очень хороший, мне кажется, аргумент. Вот человек спрашивает: еще я все время возвращаюсь к вопросу, потому что, в общем-то, вопрос, когда речь идет не о яйцах со слитком золота, а с фотоном, он может сбить с толку неожиданно, да? uh -huh. И мне понравилось, что ты правильно говоришь: Предположение, что фотоны исчезают вне прибора, оно совершенно ничего не объясняет. Оно бесполезное, и оно и как раз является дополнительной сущностью. Зачем? они исчезают. Да, С какой ну, стати? Ведь это все из вопрос из, из разряда А что если? Да, то есть мы их можем рассматривать только как ну такую упражнение для ума, но по сути это э, вот у нас есть какие-то данные, есть принципы, которые нам известны о том, как устроен мир, и мы исходим из этого и предполагаем э, так. Когда появятся какие-то новые данные, да, мы будем пересматривать концепцию. А пока что вот э, мы делаем вывод, что фотоны не исчезают, что мы фиксируем их все пока крайней да. мере, по да, да. данным. <как> <как> То есть мы крутимся, на самом деле, вокруг одного и того же объяснения, но как бы выражаем его разными словами. Да, ну, пу да. пускай будет ну, да, несколько, что -то как бы, несколько объяснений. <как> мы как-то давно еще говорили насчет того, что э, вот, вот Земля вертится вокруг Солнца, да, а где доказательства, что завтра она будет вертеться? Да, да, да, да, да. было такое. Теперь, и тут, во-первых, если она там сто тысяч раз повернулась вокруг Солнца, это не значит, что она сто тысяч... То есть, точнее, не то, что если она повернулась, а если мы наблюдали сто тысяч раз восход, не значит, что тысяч первый раз он произойдет. Однако мы знаем, какие физические силы отвечают за это вращение. Мы знаем, что э -э -э, гравитация Солнца обеспечивает это. Мы знаем, что, Солнце что э -э -э, вот эта сила гравитации Солнца, она стабильна сейчас, нет никаких из известных нам физических процессов, которые могут это нарушить за один день, по крайней мере. И мы на основании как бы, своего знания об окружающем мире предполагаем, что завтра будет рассвет, и мы знаем, в котором часу. Ну, я предлагаю поговорить на тему того, что очень часто я слышу, ну, я слышу это часто от некоторых скептиков, то есть скептики, которые преувеличивают, с моей точки зрения, область применения науки. И они говорят о том, что наука, в принципе, охватывает всю жизнь человека. С моей точки зрения, это неверно, потому что есть некие вопросы, которые принципиально никак не связаны с познанием мира. Наука – это дисциплина, которая объясняет, как мир устроен, как он работает. Но есть некоторые вещи в нашей жизни, которые совершенно не связаны с объяснением вообще чего-либо. Можно привести много разных примеров. Например, человек идет чтобы потанцевать. Это никак не связано напрямую с объяснением того, как мир работает. Поэтому любое утверждение, какое, которое человек делает о том, чтобы, например, выразить свои эмоции, что-то просто испытать. Да, мы, наука может объяснить, что происходит в процессе, но это никак не связано с тем, что человек делает. То есть, Иными словами, с моей точки зрения, наука охватывает только те области, где мы стремимся сделать какое-то заявление об объективе составе мира то есть если мы не стремимся познавать например почему мы танцуем то мы не должны ну Или... э, скажу так можем. Не, не совсем вот например человек человек занимается танцами и вот он исполняет танец вот э, он делает заявление какое-то, например, он пытается этим танцем показать, что... Э, есть подтекст, да? Да, что, наверняка и, этот подтекст может быть очень разным. Э, далеко не всегда ну, как бы есть какой-то сознательный прям подтекст. Ну, например, танец передает красоту движения, он пытается передать зрителям ощущение гармонии. Вот этот опыт никак не связан с наукой вообще наука может этот опыт со стороны объяснить. она, да, может, она например, может туда влезть. Но, она может туда влезть, но она будет объяснять не то, о чем этот процесс. То есть, она, точнее, так. Она может объяснить, что происходит. Но а этот, процесс, этот процесс не об этом. Этот uh -huh. процесс никак не влияет на то, из-за чего он происходит. Иными словами, знание причины чего-то не исчерпывает само событие или сам процесс. Да, я, например, знаю, что происходит, когда я жму руку своего друга, рукопожатие дружеское, но это никак не исчерпывает всю суть дела. А суть дела состоит в том, что мы только что с ним встретились, я почувствовал его тепло, его руки, мы, например, и вот это этот опыт, он там передал мне какую-то информацию. И хотя этот опыт мы можем объяснить, объяснение не исчерпывает всей ситуации. Вот, что я хочу сказать. В общем, есть гу некая гуманитарная составляющая, которая, так сказать, если... То есть, с одной стороны, мы точно знаем, что мы можем все это разбить на алгоритмы, на атомы и все объяснить. Но, с другой стороны, мы знаем, что есть некая гуманитарная составляющая, которая не нуждается в объяснении и которая присутствует. Скажем так, которую можно объяснить Но как бы от того, что ты объяснишь Ты не исчерпаешь весь процесс вот. да, Значит нельзя объяснить полностью Если... Не, объяснить можно, просто суть не в этом Суть процесса состоит не в том, что мы не знаем Что в нем происходит Мы знаем, что мы знаем, как устроено Например, например Можно привести такой, такая, такую вещь Человек э, играет в шахматы Он знает, как устроена Эта игра, он знает правила но суть состоит не в этом, а в, из, в испытывании. То есть от того, что мы объяснили, как что-то работает, это не значит, что мы полностью исчерпали суть процесса. Потому что многие вещи мы делаем не, а, не с целью познать это, а с целью, например, испытать. Ну, так же, как, например, человек пользуется автомобилем, не зная, что такое вообще автомобиль и что там под капотом. Или и как он не нуждается быть, в объяснении, может, чтобы кажется, пользоваться. Мне кажется, может быть более понятный пример, если человек ест. Мы можем очень хорошо знать, что происходит, когда мы едим. А можем не знать. Ну, можем не знать. Но и, я имею в виду, что даже так. если мы знаем, это не значит, что нам не нравится есть. Потому что мы едим не ради того, чтобы объяснить процесс. Но, блин, это на самом деле ко, вс ко всем процессам относится О вообще. О мы и речь. Я это и говорю. Я и говорю, что наука... Процесс, он самодостаточен. Он не нуждается в объяснении. Да. Да. Но, Но мне... мы можем объяснить до конца, так скажем. Ну, можем, да, и что. И это исчерпает. Нет, ну. нет, нет, это не исчерпает. А что исчерпает? То есть, то есть ты не имеешь в виду искусство и культуру, а нет. ты имеешь в виду некую частичку любого процесса. Именно. Ну, в принципе, да. Потому Тогда что... я не, не знаю. Ну смотри, или... вот, например, ты идешь по улице. Ты идешь, например, из дома на работу. Этот процесс можно, предположим, что у нас достаточно данных, чтобы смоделировать весь процесс от начала до конца. Я в компьютере создаю модель один в один, как Левон идет из дома на работу. Вот один в один мы объяснили и ушли каждую частицу твоего вот этого процесса, того, как ты идешь, да? Но mm -hmm. от того, что мы это объяснили, мы не смогли исчерпать процесс до конца, потому что процесс состоит, кроме всего прочего, в том, что ты проживаешь этот момент субъективно. И хотя, опять-таки, мы можем, например, вычислить до, единой, там, до, единой, до единого сигнала нейрона, суть ситуации не исчерпывается, потому что эта ситуация содержит в себе еще просто вот тот опыт, который ты испытываешь. Да, мы можем это объяснить, но не только объяснение. То есть Суть Хорошо, процесса состоит а опыт, не в том... опыт чем нам мешает, mm? А опыт чем нам мешает? Он, он... добавляет что-то Его еще тоже сюда. можно. Нет, Его то тоже пол... можно расписать. Мне кажется, что люди, которые говорят о том, что наука исчерпывает полностью все бытие, они считают, что, со... что бытие состоит только в том, чтобы знать, как оно работает. Но я считаю, что это совершенно не так. Но я ловлю себя на мысли, что для меня это так стало. Что я... это. Вплоть до того, что если я понял некий механизм, например, я, например, грубо говоря, если я понял, что... А пример очень трудно... ну что, надо Хорошо, что ну простой. давай, например, возьмем такой пример, как секс. Сейчас наука очень хорошо объясняет, что происходит. Можешь ли ты сказать, что секс тебе не интересен? Нет, я интерес не потерял, но, например... Э после того, как я понял, что это просто биологическая Нет, ну, секс немножко сложно, потому что это мощный инстинкт. А вот, например, такой процесс, как, например, избыток тестостерона. Ты знал, что избыток тестостерона заставляет мужчину дарить подарки женщинам или нет? Знал, да? Я знаю, да. Ну, вот. Чиз... — ну, yeah. Избыток тестостерона он вообще приводит к, целой, к целому каскаду, который вызывает разные поведения. Грубо вещи. говоря, до того, как я этого не знал, этот процесс для меня существовал подсознательно. А теперь, когда я знаю, я его контролирую просто. А, ну и, вот... даже го... и даже избыток тестостерона мне не мешает. Да. Ну Это вот я из личного опыта могу сказать. А, Как-то, да, узнаешь, как работают некоторые вещи. Это позволяет действительно, но ну, если уж не полный контроль устанавливать над этим, так хотя По крайней бы, мере, ты переламливаешь ситуацию. Да, ну да, или, по крайней мере, ты какую-то степень свободы добавляет. То есть теперь я знаю, что если, например, мне моя бывшая приснилась во сне, это вовсе не значит, что там судьба хочет, чтобы я снова с ней связался. Это значит, что меня просто заглючило, и можно это выкинуть из головы. Ну, или там вообще, если какая-то да, неприятная например, мы все знаем, что желание иметь детей – это химия, и это наше, эволюционное достижение наших ну, предков. Да. Зная это, можем себя не мучая что? отказаться от детей. Да, либо, Я, например, ну, решать для себя сами... это очень спокойно решил мне никакого эмоционального сопровождения не было в связи с этим. ну, то есть ну ты, а ты, ты готов с этим я просто этого... понял, что как бы это, это все как бы моя же это что это, это понимание этих процессов дало мне как бы ощущение хозяина собственной жизни. да, но ты согласен с тем, что понимание твоей жизни не исчерпало ее. ну но, как сказать вообще-то я не возьмусь за всех, но, по-моему, лично для меня просто для людей с моим складом ма это исчерпывает. Я просто говорю немножко не о том. Я думаю, что есть, наверное, какие-то философские работы, которые говорят на эту тему. Это, как, это вот разность менталитетов, мне кажется. Человек, который считает, что это не исчерпывается, у него один взгляд на жизнь, а человек с другим взглядом на жизнь может считать, что это для него Я говорю не о субъективном восприятии. Я тоже, вот, когда разговаривал с некоторыми людьми, мне говорили, ты уходишь в эмоции, это совершенно не речь не об этом. Речь идет о том, что у любой дисциплины есть своя область применения. Да, безусловно. Вот у науки есть область применения. Я, люди, одни люди считают, что ее область применения абсолютная. То есть, наука охватывает все стороны жизни без исключения. Я считаю, что это не так. Я считаю, что науку охватывает только познание того, как мир работает. Я считаю, что наша жизнь не ограничивается познанием того, как работает мир. Вот и Нет, все. наука, она не только познает, как мир работает. Она еще нам помогает. Кон она еще берет под контроль. Ну, хорошо брать под контроль свою жизнь и познавать, как устроен мир, это не единственная сторона жизни. Но брать под контроль свою жизнь, это уже, блин, дофига. А что тогда говорю, еще? Не, Например, выражать себя в искусстве или, например, просто испытывать субъективно жить свою жизнь, это уже никак не связано с ее — Да, это таковым. не связано с контролем, но э, контроль, блин, влияет там… — Ну, влияет, я не спорю, но я говорю, что он не исчерпывает всей жизни. — Да, ну, то есть, например, если чё, у человека есть потребность писать, например, ну, насколько я понимаю, мы можем понять, э, что им движет, да, с научной точки зрения, uh -huh. да, то есть, ну, там как это в человеке зарождалось. Вроде бы это можно понять, но, наверное, это не отменяет э, того факта, что человек, даже, ну зная это, просто будет писать, потому что ему это нравится. Да, ну смысл. Э, ну, да. э, просто не нужно путать объяснения явление, с, яв... с самим явлением. Mm -hmm. Мы можем объяснить, почему светит Солнце. Но Солнце светит. И э, сам факт существования Солнца отличен от того, от понимания того, как оно работает. Но это базовый постулат науки, что факты не зависят от наших, э, не зависят от нашего понимания этих фактов. И от... Мы, бы... Мы когда-то не знали, что Солнце светит, а потом мы не знали, что мы вращаемся вокруг Солнца, но объективная реальность от этого не менялась. Потому что она не зависит от нашего восприятия. И это как бы базовый научный фундамент. А, ну, насколько я понимаю, вопрос тут в том... Э затрагивает ли наука вообще такие вот именно вещи, как эстетическое какое-то культурное влияние, да, там наслаждение такими вещами для нас, Или, ну какие такие вещи? Но есть? просто э, э, люди, которые говорят, что наука охватывает все, они говорят, да, охватывает, наука может объяснить. Да, вот, она может вот, объяснить. Может Но я вижу ключевое ключевую ошибку здесь в том, что они считают, что если ты что-то объяснил, то все явление исчерпано. Но это не так. Если ты, например, объясняешь, как работает музыка, это не значит, что ты исчерпал это явление. Нет. Нет. Про Прослушивание музыки. Здесь... И ее испытывание ⁇ это не то же самое, что ее объяснение. Ну, уже этот один факт уже говорит о том, что наука не способна это явление исчерпать. Более того, наука не способна исчерпать даже такое явление, как движение атома. Потому что есть движение атома, а есть объяснение движения атома. И это разные вещи. Ну, похоже, здесь изначальный постулат, он какой-то странное. То есть, эм, ну, что значит наука способна исчерпать все? А это как понять, исчерпать? Ну, как правило, я так понимаю, здесь речь идет о том, что, кроме науки, все остальные дисциплины и занятия, они вторичные. Вот как обычно постулируется. Ты занимаешься искусством, слушай, ну это ерунда, занимайся наукой. И люди, которые чрезмерно, с моей точки зрения, фокусируются на науке, они действительно считают, что любой человек, который занимается искусством, он тратит свое время, творчество – это трата времени, ну, условно говоря, mm -hmm. если например, на научное познание. Я понимаю, что я выражаю сейчас мнение людей, которое звучит радикально, и не всегда человек проявляет его в такой мере. Но я очень часто слышу, что он проявляется, скажем так, в этом направлении – но это напрямую не связано с тем, что ты изначально сказал с тем, о чем мы говорим вот до этого, да, с тем, о чем мы не связано. Потому что а при чем здесь нет. исчерпывание? Потому что человек обычно говорит, что все, я, например, человек говорит, самое главное в наука, музыка. А это искусство фиг... не важно, да? Типа, все да. Все искусство. Ушло, искусство да? это все фигня. Наука наука охватывает искусство. То есть как бы что охватывание наукой каких-то других областей приводится а, как аргумент объяснения. меня возможность объяснить музыку не отменяет важности музыки. Сейчас. Вот. Ну, я да. об этом и Музыка, говорил. Музыка она самоценна, независимо. Вот я об этом и говорил. Кроме того, синхро... синхрофазатрон, да? Угу. Возможность объяснить принцип работы синхрофазатрона не отменяет важности синхрофазатрона. Этот вопрос часто задается, я видел и в интернетах, и э, могу сказать, что Например, я как бы человек далекий от искусства, лишён вкуса, музыкального слуха, и когда кто-то говорит, что как бы, кто-то смотрит на картину и говорит, вот там мазки немного вялые mm -hmm. или что-то, вот, у меня шнату вызывает, Но я всё равно уважаю гуманитарную составляющую нашей нашего социума и нашего культурного наследия потому что э, без гуманитарной составляющей просто э, мы не можем представить современный мир хотя э, есть мнение что это типа результат просто как бы э, что это некий как скажем так, шутка эволюции и, и этот только, глюк мозга. Результат полового отбора возможно. Хотя я со скепсисом отношусь к идее того, что людей можно разделить на технарей и гуманитари. Нет, можно на самом деле. Не уверен. У тебя, например, мне трудно разделить себя, потому что. Хотя на сто никто не говорит на сто Мы просто говорим, что одного предрасположенность в ту сторону, у другого в эту. А вот почему предрасположенность должна быть только в одну сторону? Типа должен быть, может быть, человек, который во всех сферах сразу. Ну, вы ну значит, да, а просто почему они считаются взаимоисключающими? Не, ну просто человек занимается чем-то, он просто пошел да, по этой стезе. Да, я тоже бы так сказал. Да. То есть, я не, мне, например, всегда себя было трудно определить, и есть разные категории людей, с которыми я общаюсь. Одни из которых считают меня... Совершенно безнадежным гуманитарием Другие считают совершенно безнадежным технарем То есть я считают технарем тоже Да, очень много людей Но я... и гуманитарием а? Интересно, потому что меня гуманитарием никто mm -hmm. не считает ну, меня да, вот в частности, человек, который со мной спорил, говорил о том, что я гуманитарий, я вот все время занимаюсь эмоциями. Просто а... потому что ты эту тематику поднял. Да, да. да ну, к сожалению. А в другой ли... раз, когда ты защищал науку, тебе говорили, что ты типа технарь, который да, маньяк да. науки. Сухой, черствый. Но это про это люди. Но здесь речь идет, я даже скорее оценивали. бы говорил и говорил конечно все это я вот о том и речь, что это ведется очень по поверхностным признакам. Э, люди знают, же, что закончил да. Физфак и начинают mm -hmm. говорить со мной исключительно терминами физики. А, а к тому же такое деление опять же неверно. Как можно на гуманитарии их технологии? А как насчет естественников, да? То есть, те, кто а, биологию, разве все-таки технические науки, естественно, немножко разные вещи. Ну, грубо говоря, с каким делением я сам сталкивался, что, естественно, научные технарии, врачи и пара еще каких-нибудь таких крутых специальностей как бы на одной чаше весов, а на другой э, психологи, учите, школьные художники. учителя, художники. Ну, может быть, здесь речь идет о том, что может быть на уровне нейрофизиологии можно а, показать разные типы мышления, ну, грубо типа образно. Я как бы как уже закостенелый технарь я, ну, я уже тоже пропитался этим неким шовинизмом по отношению э, к гуманитарным и соци... но опять же я э, как бы у меня есть мозг достаточно как бы я понимаю осознаю важность всего этого один из гвоздей в гроб этого процесса такой что между технарями тоже есть свое разделение например между технарями есть разделение на теоретиков и инженеров между инженерами есть разделение на, например, конструкторов и строителей, и конструкторы, типа, строителей не уважают. Ну, нап... Или даже так. Есть конструкторы и машиностроители с одной стороны, а строители с другой стороны. И вот конструкторы и машиностроители, типа, не, не уважают строителей. Но конструкторы, машиностроители тоже не уважают там технологов, потому что они конструкторы, а это, блин, технологии. У гуманитариев тоже немало разделений, да, то есть, допустим, есть филологи, есть экономисты, экономистов никто не любит, есть юристы, есть журналисты, журналисты это вообще непонятно что, как правило. Да, и дошло до того, что Например, уже среди конструкторов, грубо говоря, я двигателист не уважаю коробочников, потому что у них там проще. Я имею в виду тех, кто трансмиссию. А занимается. среди медиков, а среди музыкантов, как правило, не уважают басиста, потому что у него самая простая. А партия. я тоже слышал, типа, что в каждой группе, в каждой группе басист да. самый лох, а вот тот, который в соло на гитаре исполняет. Хотя, он, типа, по идее человек... играть да. на, бас, на басу тоже не так уж просто. Мы Хотя я, кстати, на самом деле это, ну, я вот, думаю, есть сравнительные вещи типа. Я думаю, мы увидели, короче, что да. это бред, да, на том, насколько глубоко это раз mm -hmm. на том примере, который uh, я привел, насколько да, глубоко. Среди медиков, uh к стоматологам не очень отношение, якобы у них простая там самая... Людям нужно разделение на касты. Да. Люди просто делят... Самоидентификация должна быть какая-то... Вот. Ну и я... относит себя к чему-нибудь. Я, кстати, вот вот эта формулировка, когда говорят, людям нужна религия, или у вот тебя сейчас сказал людям нужно разделение, на самом деле мне кажется, что это такое, ну, перевернутое... Не нужно, фраза. блин, а есть. Оно есть, да. Но необходимости, нам нет. Касты наверное, в определенном возрасте. Мне кажется. Особенно по молодости, да. я бы сказал. Ну, я я бы сказал, что ну это как все равно, ну, например, можно сказать, людям нужно есть. Да, но mm -hmm. нужно ли можно ли сказать, что людям нужно делиться на кассу? А в том смысле как есть, нет. А, вот. а, нет, нет, но просто и, и очень часто это присутствует, когда люди либо по роду деятельности, либо по увлечениям э, какой-то конкретной группе прибиваются, да, то есть э, большое разнообразие субкультур, например, да, среди тех же металлистов, там есть несколько подвидов, да, там, э, которые разные стили металла слушают, эм, про религиозные группы вообще молчим, да, в одном христианстве сколько ветвей. Так что разделение это наверно. Да, есть особенно, будет. например, если взять среду каких-нибудь подростков, у них есть субкультуры, и mm -hmm. я сам тоже когда-то был рэпером и. Это мне ну, как бы много чего давал. Да, да, носил В широких штанах ходил. Да, я хотя. был металлистом. Да мы считали там готов позерами, например, вот так. Они нас все уже про металл. <смех> а вот, кстати, я хотел бы вернуться к этой фразе по поводу того, как очень часто религиозная апологетика говорит о том, что людям нужна вера. Вот мой опыт показал о том, что если не лучше, то, по крайней мере, равная сила по психологической помощи является объективное понимание ну, реальных данных. Да, блин, это на порядок выше. Это другой уровень просто. Одно дело, вера, да, э, у нее есть эффект, как бы, ну, как сказать, что дает вера? Она дает тебе иллюзию, чтобы ты успокоился, грубо говоря. Оно прекращает твои душевные там, искания, страдания какие-то, останавливает процесс там, постоянного какого-то поиска. Или но оно, э, но ну, может и усугублять. Ну, но как правило, ну, для хомячков она вот да, успокаивает, по ситуации, да? там всё. И э, что она решает проблему? Нет, она снимает симптомы просто. Э, научное понимание, раз, все разжевывание. Э, влезание физический смысл, нахождение алгоритмов, это решает проблему, а не снимает симптомы. Это меняет полностью ситуацию. Но я бы сказал, тут дело даже не обязательно именно в научном мировоззрении. Я все-таки всегда разделяю скептическое, там, реалистическое, а научное. А я имел в виду такой скептицизм и материализм. Вот это я имел да, в виду есть Я бы привел такой пример. Вот человек чем-то заболел. Да? И у него есть вариант либо четко и осознанно понять, что он заболел, либо попытаться как бы вот отодвигать от себя этот факт. Вот, например, человек ну, что-то сделал для того, чтобы вылечиться, применил какое-то лекарство или сделал хирургическую операцию. И затем выяснилось, что ну, не сработало. И вот... Если человек может либо, например, попытаться использовать религиозную веру, чтобы успокоиться, сказать, ну просто Бог меня испытывает, или там, видимо, я недостаточно очистил свои там чакры, а, либо он. Потому что для него это стресс, ему нужно как-то объяснить, что все-таки под контролем, все произошло не просто так, и ему становится спокойней. Но мне кажется, есть другой вариант, да, когда человек говорит, я честно себе признаюсь, что вот реально не сработало лечение. Я в него инвестировал, это неприятно, но факт состоит в том, что я продолжаю болеть. И вот мне кажется, что эта позиция сильна тем, что нас сразу призывает человека к действию. Да, например, я сам использовал в общении с людьми такой момент, например, когда человеку плохо. Ну, иногда ложь, причем совершенно дурацкая какая-нибудь... Ну, как дурацкая, она должна результат давать. А Результат заключался в чем? Что, например, человек болеет, например, у него желудок болит, да? Это процесс отрицательный. То есть, то есть, человеку хуже становится, раз у него. Вот, например, это отрицательный процесс, да? Желудок болит, хуже может стать. Можно человеку солгать и сказать: "Чувак, это твоя сахасрара чакра открывается". То есть что такое, чакра открывается, положительный процесс, да, лучше сейчас станет. Все, человек успокаивается, пипец, моментально. На самом деле, что это? Он сразу настроение меняется уже не так, как бы плохо, уже не так плохо. А можно поставить диагноз, сказать, чувак, ты съел там что-то, да, или сказать, знаешь, что у тебя там желудок уже болит не первый месяц, не стоит тебе сходить гастрентерологу, да, или например типа, ну да, хороший вариант, что сказать ему, чувак, тебе станет хуже, если ты не будешь предпринимать что-то. У, у меня был диагноз. такой период, когда я сам долгое время не шел к врачу как раз вот по гастроэнтерологу. И самое интересное, что когда вот, вот есть вот этот вот ну, момент стресса, человек очень часто боится идти к врачу. Он боится услышать правду, например, что ему скажут, вы знаете, ну вам осталось как бы три месяца. Ну, условно да. говоря, ну человек боится думать, друг у него что-то там. Но что интересно, что когда человек решается, он понимает, что не только это было правильное решение, но что, во-первых, его страхи очень часто оказываются необоснованными, и что в любом случае, даже если ему скажут что извините все стало все плохо в конечном счете лучше знать и это не просто мнение которое вы которое я высказываю а это то какая складывается ситуация и люди не представляют себе какова может быть ситуация когда они имеют полную информацию о ней вот человеку говорят вы знаете у вас серьезное заболевание которое нужно очень серьезно лечить да это неприятно но когда человек оказывается в ситуации вот этой полной информации он понимает что очень хорошо, что он пошел. Да, если это неприятно. всегда освобождает. И он понимает, насколько было бы плохо, если бы он остался. Но в тот момент, когда он боится, ему это осознать психологически очень трудно. Лично я, когда сталкивался со стрессом, который связан с каким-нибудь недугом или еще чем-то таким, я себе, вот как, как, я, как в приведенном мной примере, просто придумывал себе совершенно из воздуха процесс, в котором это положительный эффект которому это положительный симптом и все и забывал нафиг об этом сейчас я конечно жалею я понимаю что я никому не советую так делать всегда всегда диагностируйте себя ну как я не имею я не имею в виду по врачам я имею в виду э, думайте почему это болит если вы не можете понять обращайтесь к тому кто может к специалистам там врачам и это всего касается если у вас что-то не получается э, ну, не получается, там все ну, это явно ситуация, видно. Да. А вот когда прям, когда у вас отрицательный процесс происходит, какая-то там болезнь ухудшается или что, не надо фантазировать. Будьте честны перед собой. Если вы не понимаете, что происходит, скажите себе, что я не понимаю, что происходит, мне нужен врач, который мне объяснит, какие процессы происходят вообще у меня в организме. Ну, Получается, что установка верующего человека очень часто направлена не на решение проблемы, а на убегание. Бы, да, вот закрыть глаза. То есть мне, я несколько раз приводил пример на встречах общества скептиков, что, э, значит, моя мама мне честно сказала, что для меня важнее мое эмоциональное благополучие, скажем так, для меня важнее мой эмоциональный комфорт, нежели правда. Да, честно, кстати. Это честно, с одной стороны. С другой стороны, если вдуматься в эту фразу, это, конечно... Это относится ко всем религиозным людям, исключений ну, нет. В принципе, да. Но я могу сказать вот такую вещь, что вся религия, вот вся религия, любая, она именно основана на этом закрывании глаз вместо решения проблемы. Проблема есть смертность. Ч человек смертен. Что мы делаем? Решаем эту проблему. Религия что говорит? Увеличиваете продолжительность жизни? Что? Живите качество жизни, повышаете? Нет. Она говорит, После там будет еще одна жизнь. Все. То есть просто... И эта жизнь не важна. Или за уменьшить ценность а, а, этой жизни. Как бы а, отрицательнейший процесс подменяется положительным. Смерть подменяется уходом в лучший мир. Это то же самое, что у тебя болит желудок, чакры открываются. Ты умрешь, нет, уходишь в лучший мир. Да, да, Всё, да. Все, и человек успокоился. Все, я же не умру, же уйду в лучший мир. На самом деле это маразм. И это очень сильно влияет на качество жизни. Так что религия, она, конечно, убивает жизнь, убивает яркость, убивает честность перед собой, честность перед окружающими. Не знаю еще, много еще чего. Ну, я думаю, это главное, конечно. — Ну что, на этой ноте будем завершать? — Да, на этой великолепной... — Не, ну это, я считаю, очень хорошее соображение. К сожалению, действительно, религиозное мышление сейчас активно... — Оно и насаждается, да и людям как-то комфортнее с ним. — Потому что это очень удобно нашему мозгу. Наша Религия, кроме того, что она... Вот то, что ты сказал, что она позволяет человеку решить какие-то проблемы очень дешевым способом, методом закрытия глаз, — она, кроме всего прочего, наш мозг так устроен, что некоторые вещи возникают самостоятельно, суеверия. Это все несовершенство нашего мозга, который создан не познавать истину, не познавать то, как устроен мир а выживать. Да, мы созданы, чтобы прожить сколько-то лет, оставить потомство и все. Ну не мы созданы, а мы уже ну, созданы. <laughs> ну да. да, но фигурально говоря. <laughs> мы появились, чтобы мы просто появ... оставить потомство и все. Больше от нас ничего не требуется с точки зрения нашей генетики. Да. Вот, ну что, э, спасибо всем слушателям, кто добрался до этого да, момента. Да, кто дожил <laughs> до Вы герои. У нас они все ведущие до этого момента дошли до этого. Поэтому... Нет, нас двое. Уже двое. Да, да, уже двое. Один спит уже. Вот поэтому у нас осталось только двое. И мы благодарим вас за внимание. И до следующей встречи. Да, всего хорошего вам.